Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о праве на социальные гарантии? Потому что будет гарантия, что моя пенсия будет расти из года в год. Социальные гарантии обеспечивают людям стабильность. Потому что я хочу, чтобы о моих бабушке и дедушке заботились не только моя семья, но и государство. Наше государство – это в первую очередь его жители. А если у жителя нет социальных гарантий, тогда нет страны.